Канала Маркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент. Вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов из США. В 12.30 по GMT выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Согласно ожиданиям участников рынка, мы увидим очередной прирост количества обращений с 239 тысяч недели ранее до 240 тысяч, что потенциально может снова оживить спекуляции на тему относительно слабости американского рынка труда. Далее в 14.00 по GMT выйдут данные по продажам. Даже на вторичном рынке недвижимости США. Вот этот релиз, мне кажется, даже будет более интересным, потому что буквально днем ранее мы анализировали с вами выданные разрешения на строительство в США, которые просели в прошлом месяце на 8,8% и позволили нам предположить, а не является ли это следствием и без того уже крайне высокой потечной ставки, которая, разумеется, всегда остается выше, чем ключевая ставка американского регулятора. Завершать текущий день будет выступление Тифа Маклима главы Банка Канады в 15.30 по GNT. Доллар канадец в фокусе нашего внимания в портфеле эта валютная пара. Мы ждем снижения к поддержке 1.33. Я очень рассчитываю на то, что еще один жесткий комментарий от руководства канадского регулятора точно сможет справиться с задачей оказания поддержки курса национальной валюты. Но давайте обо всем по порядку. Индекс доллара 101.67. Вчерашняя торговая сессия очень волатильный день, чего нельзя было сказать с учетом содержания экономического календаря. Большую часть дня мы наблюдали за тем, как слабели рисковые инструменты, а индекс доллара укреплялся. Золото тоже обновило локальные минимумы. Однако под конец торговой сессии покупатели поменялись местами с продавцами. Риск снова начал отрастать а индекс доллара скорректировался и золото кстати в очередной раз приблизилась к поддержке 2000 точнее к сопротивлению 2000 долларов за трость консу, Ну прям манит это значение золота, и для меня это очень хорошее условие которое Доказывает, что интерес к золоту со стороны институционалов, ритейл, трейдеров еще очень высокий. И золото легко может обновить локальные максимумы. Повторю, текущие котировки по индексу доллара 101.67. Мы ждем те отчеты, которые я анонсировал с точки зрения экономического календаря. Напоминаю, друзья, что после выхода слабых данных по рынку недвижимости, ранее я стал еще более уверенным в том, что американскому регулятору не стоит торопиться с дальнейшим ужесточением Монетарной политики, нужно просто называть вещи своими именами. Если рынок недвижимости буксует, это, конечно же, из-за проблем с ипотечным кредитованием. Проблемы с ипотечным кредитованием могут быть только в том случае, если ставки не устраивают потребителей. Я думаю, что именно эта ситуация сейчас и сложилась в американской экономике. Что касается текущих релизов, предстоящих по продажам. На вторичном рынке недвижимости по прогнозам нас ждут слабые цифры. Я думаю, что они в конечном счете также будут подтверждены и реализованы ну, фактическими показателями. По первичным заявкам тоже не жду сегодня ничего хорошего. В соответствии с прогнозами ожидаю, что значение будет выше, чем недели ранее. В то же время я признаю, что те, кто смотрит иначе сейчас в отношении перспектив доллара, то есть покупают американскую валюту, и главный аргумент заключается в том, что американский регулятор повысит процентную ставку, причем здесь не нужно ничего выдумывать, достаточно посмотреть на инструмент FedWatch, который за нас и оценивает вероятность конкретных будущих действий регулятора. И на основании этого инструмента мы сейчас видим, что вероятность повышения ставки на заседании в мае составляет 80%. Но со своей стороны хочу добавить, друзья, то, что эта вероятность остается крайне высокой уже три недели подряд. И на мой взгляд, все, что доллар смог бы выжить из перспективы еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов, он уже это сделал. Я себе практически не представляю сценарий, при котором американский регулятор, пусть повысит процентную ставку, но на пресс-конференции настолько заиграется, что сделает заявление о том, что ставка будет расти и в июне, и в июле, да и в принципе может вернуться к 6%, если того будет требовать ситуация. Такой прогноз, такой сценарий абсолютно нереалистичен. Я думаю, что вы все это прекрасно понимаете. Отсюда делаем вывод, что даже если ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, скорее всего ФРС начнет уже успокаивать общественность, рынки. И начнет готовить нас к тому, что к концу этого года, Текущий цикл ужесточения монетарной политики будет уже свернут, и потенциально есть многие, кто считает, что к концу года американский регулятор может начать даже снижать ключевую процентную ставку. Поэтому потенциал для дальнейшего роста, мне кажется, прям минимальный для доллара, я остаюсь приверженцем прежней сделки, которая предлагает снижение курса индекса американской валюты золото 1993 доллара за тройскую лунцию мой прогноз не меняется я жду закрепления выше 2000 сегодня на моей стороне индекса настроения, потому что большинство золота шортит и я вижу как позиция набирается в шорт и мы соответственно действуем против большинства европейская валюта 10956 жду закрепления выше уровня 110 вчера мы анализировали данные по инфляции которые в соответствии с прогнозами основной потребительских цен 6,9%, базовая инфляция чуть, -чуть подросла с 5,6% до 5,7%. И вот здесь как раз мы должны делать вывод о том, что раз базовая инфляция растет, и об этом говорили все голосующие члены Европейского Центрального Банка, о чем мнение у нас была возможность выслушать в последней неделе, то есть сохранение риска дальнейшего роста базовой инфляции, это аргумент в пользу того, чтобы Европейский Центральный Банк дальше повышал Ключевую процентную ставку. Главный экономист ИЦБ Филипп Лейн вчера также сделал заявление о том, что ставка будет расти. Но пока еще нет фактического решения насколько на 25 или 50 байсных пунктов. Я склоняюсь в пользу того, чтобы ставку повысили на 50 байсных пунктов. И снова обращаю ваше внимание на то, что евро будет интереснее доллара, потому что в любом случае американский регулятор уже очень близок к тому, чтобы отказаться от политики высоких процентных ставок. А ИЦБ, скорее всего, до конца этого года будет повышать ставку на каждом заседании. Если базовая инфляция останется высокой, то политика Повышение ставки перекочует и в 2024 год. Британская валюта против доллара. Я в фунт не лезу, но были вопросы, что стоит ожидать от фунта дальше. После выхода вчерашних данных по инфляции, инфляция осталась на двузначном уровне. Друзья, 10,1%. Прогнозы предполагали, что все-таки она кажется ниже. Высокая инфляция доказывает, что британскому регулятору Придется тоже повышать процентную ставку. Поэтому, если вам интересно по фунту, моя точка зрения, я думаю, что британская валюта в ближайшие недели превысит 1,25-1,26. Доллар канадец, как уже отметил, ждем 1,33. Сегодня возлагаем надежды на Тифа Маклима, на его потенциальную жесткую риторику. Если он не справится с задачей поддержки курса национальной валюты, у нас будут еще ручные продажи, которые выйдут завтра что потенциально может оказать поддержку национальной валюте. Также еще рынок нефти 82 с небольшим долларом за баррель. Я еще в длинных позициях. Для меня все-таки новостной фон, связанный с покупками нефти, был связан с тем, что я делаю большую ставку на дефицит потенциальный. И считаю, что эта тема будет все-таки первоочередной. Мне не очень импонирует точку зрения продажи нефти на текущих уровнях, из-за опасений того, что повышение ставки в США на 25 базисных пунктов, станет причиной глобального экономического кризиса. Мне проще работать с тем, что является уже практической такой реальностью. Это рост спроса на фоне восстановления Китая, снижение предложения, в том числе и за санкции против российских поставщиков. И еще один фактор поддержки это Запасы, которые, запасы нефти в США, которые снижаются, и в этот раз спад составил 4,5 миллиона баррелей, что в целом очень хорошие условия для того, чтобы рынок нефти рос. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!